И здравствуйте. Там боты появятся. Да, конечно, боты появятся. Так. Ну что, Дима? С вами, пан Человек. С вами, Ник. Это, это я был. Привет. привет. Всех приятно, Всем приятно с аппетитом. Да. А, мы начинаем. А мы начинаем. Да, блин, Дима. Последи. Ну, <laughs> Видим где точка, куда я кинул. Ну. Что, тебя там подпочная? Да, здесь есть. Нельзя, а, там уж лук есть. Ага, туда нельзя. Нельзя? Там ящики есть, но нельзя туда запрыгнуть. Очень вот прикол. Сейчас это начало будем гасить их. Так что. Ты там? Ну чем больше задерживаемся, тем они сложнее становится. Да. Там наверху он, вс. Вон он. Он меня убьл. Ай, ч-то. -то. Ей. Вс, я его закачил. Ты дурак, что ли? Он сам, я не причем. Бля на лм такой. Есть. У меня одно ХП осталось. Я снова, я снова через щелку загасил, типа. Красавчик. А я с, с, с одним ХП остался. Как я еще выживаю? Красавчик, я, я ни одного не потратил. Ты зараза, потому что. Потому что я прошаренный, типа. На тебе, Глок. Дима, давай Глок. Тебе. А, давай, давай, давай, давай. Вот он чертебил, он делает блок нормальная вещь чуть тебе не нравится. ну что, давай короче, заманиваем их так же, конечно-то хорошо колен башни я через тебя не умею стрелять я через тебя тоже не умею стрелять, Димон! Где этот один. Там же, наверное, опять задание. Как кто его знает? Надо ну, контибом это тело был. Дурак так. Только пушку у него не взял все вот она у него плохие пушку, пушку нем взял Блин, как сложно я могу пушку так добил его не то что же лозу а то же жопа одна давай погнали Сейчас погоди погоди погоди погоди погоди Нася ты нас разошелся. А Если живи, хильсия живи. Загасил, еще один остался, Димон. А тут пулемет, Димон. Хилься живи. Меня тут хилься живи. А, нормально. Может с пульника лучше будет? Не знаю. Да, он ваншотит нормально тогда. О, кстати, я с с, этим, с прицелом, который взял, пушку. Тут петушка не, не валяется петушок. О, петушок. Взял? Все. все, я взял петушок. Вон там где-то. Вот сейчас тут... заготил. Я патрон не могу взять. Красавчик. Не, ну я тогда вообще вот этот. Я, не могу патрон... я, я, я винтовка взял, короче, пушка. Чего патрон ты патроны вот. ты можешь взять? О, не могу взять. А ч, я тоже. А -а -а, серьезно? О, калаш! Калаш. Калаш неплохо. Тут. Кал... Он же через стену, да, вон шотит? Ну да. Давай калаш возьму. Патрончики надо пойти взять. Я пытался патроны взять, почему-то не зависит. Че, ты взял? С ним там возьмем патрон. Всё? Я тоже здесь. Одна пошли, Есть. Ну, один ход у нас. Надо проходить это. Заметь, мы уже дальше прошли. Да. Скажи, благодаря чему? Упорство, Димон. Это чисто. Димон. Вот. А, заложник надо вытащить, вот. Let's get the hell out of here. И все. Это же до хера будет? Не знаю, Димон, пошли. Я где здесь? Выходи, выходи. Я вот об, обегу через форточку. Димон, Димон, Димон, Димон, здесь пушка так тоже нормальная. С, с, этим, с прицелом. Пушка? Да, с прицелом. Иди, иди. Вот. Я бегу. А, Г. Бегу, я бегу, я бегу. Ага, АГЭ. где я? Вот он. Вот. Сушка тоже нормально, О! Нормально А, сейчас тут тоже будут, типа, да? Да, по-любому. А то... А, точка А. Это вот где мы хотели перепрыгнуть. А он где пушка. Как думаешь, много их? покажет пока сюда? вот сюда пять человек mm. снайперка диму а воп вот разве да. мне кажется это муха или а не муха муха я сейчас потихонечку вот он бронированный тип походу а в голову ему а ему похуй А ему похуй, Колян Не, я удоволен Забил? Да так. так, и чё нам уголову? один остался. то Да нет Назад по пушку А, ты забери там пушку Где этот, чёртовал, сила, тяга Рулем может? Что я его завалил? Всё? Ну, по... ну, пошли. Ну ладно. Ну Ура! Ну, на этом ролик заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на этот канал. <navigation> Все, наконец-то пошли.